Друзья, всем привет! Сегодня мы хотим немного рассказать вам о новом бренде в нашем ассортименте, голландском бренде Siggins. Многие спросили нас, почему именно он? И сегодня мы назовем 5 преимуществ, и вы узнаете, за что мы полюбили Siggins. Во-первых, это ассортимент. Какую бы задачу вы перед собой не ставили, когда решили что-то покрасить, ассортимент SICKENS предложит вам решение. Здесь есть грунтовки, Несколько видов интерьерных красок, в том числе краски универсальные, которые одинаково успешно можно использовать на фасаде здания и внутри помещения. Или специальные краски, такие как потолочная краска Альфа Крил с увеличенным сроком высыхания, она ярко-белая, не желтеет со временем. Еще одно из преимуществ, почему мы выбрали Сиккенс, это наличие в этом бренде декоративных покрытий. С помощью этих покрытий Вы можете создать на стенах своего интерьера совершенно различные эффекты. Только посмотрите на эту красоту. Буду немного спойлерить, потому что покрытие Альфа Дизайн нанесено на обои под покраску Баухауса. Это еще одна новинка в нашем ассортименте, но мы немножко расскажем о ней позже. Третье преимущество бренда – это цветовая палитра. В колировочном веере SICKENS более 2000 цветов. Кроме того, мы можем заколировать краски SICKENS под веера практически любого бренда, а также по цветам RAL или по системе NCS. А что по экологии, спросите вы? И это как раз таки четвертое преимущество. Продукцию Seekings вы можете безбоязненно использовать в детских помещениях и медицинских учреждениях. Есть российское свидетельство, которое позволяет это делать, а также сертификат Eco европейский сертификат, который говорит о том, что продукция Seekings безопасна для здоровья человека и окружающей среды. И, конечно же, мы не могли не принять во внимание историю бренда, которая началась более 200 лет назад. Кроме того, Seekens является не только ведущим поставщиком материалов для строительной отрасли, но и также одним из крупнейших и известных поставщиков специальных покрытий для судостроения, самолетостроения и автомобилестроения. Как вы понимаете, продукция этого бренда просто не может быть плохой. А мы уже продаем Seekens в наших салонах, мы колируем и ждем вас в гости и на мастер-классы. Следите за нашими новостями.